Привет всем подписчикам и зрителям моего канала. Спасибо, что смотрите и пишите комментарии. Напоминаю, что как только на канале будет 15 тысяч, я разыграю буклет для монеты 1 гривна уже с монетами. Условия смотрите в описании к этому ролику. А в этом видео я покажу свою коллекцию монет из серии области Украины и покажу две новые монеты, посвященные городу Севастополю и Киеву. Так что если тема вам интересна, продолжайте смотреть. И обязательно ставьте лайк, если хотели бы поскорее новый ролик. Данные монеты, по моему мнению, завершают серию области Украины. Почему я думаю, что серия закроется на этих монетах? Ну, тут несколько факторов. Во-первых, проходила информация, что НБУ готовил буклет под все выпущенные монеты. И на канале у меня уже есть материалы по этому буклету. Ссылочка тоже в описании. Ну, к сожалению, почему-то мы не видим его до сих пор в продаже, возможно, это связано с изменениями в НБУ и передачей дел по монетам в регионах Ащадбанку, ну и им просто некогда. Ну или, возможно, они решили его просто переделать и решают, как он будет дальше, или, возможно, будет серии дополняться. Ну, нам остается только ждать, так что давайте перейдем к монетам. Кстати, ребят, часто пишут в комментариях вопрос, где достать монету или купить. А обычно это происходит на слетах, встречах нумизматов. Или на сайтах аукционов. Если кто хочет конкретно эти данные, две монеты, напишите мне в Telegram. Я думаю, смогу для вас достать на харьковской встрече нумизматов. Пишите. Давайте перейдем к монетам. Начнем с монеты, посвященной городу Севастополю. На реверсе монеты размещены вверху надпись «Севастополь». Композиция, которая символизирует город. Красивое парусное судно, под которым один из символов города. Мост, построенный в начале 20 века. Якорный крест, корабельная пушка ну и пирамида из ядер. На ней колонны Херсонеса. Кстати, мы их помним по банкноте 1 гривна образца 1992 года. К сожалению, их потом убрали. Но видите, теперь у нас также появились они на монете. И внизу декоративные элементы в виде виноградных горостей и листьев. На а монеты размещены надписи полугругом «Украина» и «5 гривен» на украинском языке. В центре – малый государственный герб Украины, под которым год чеканки монеты 2018 И логотип банкнотно-монетного двора Национального банка Украины. Кстати, тираж этих монет довольно большой – 45 тысяч штук. Ну, Я думаю, это связано с тем, что количество нумизматов у нас в стране растет. Интерес к монетам есть. а Особенно к этой серии она довольно хорошо расходилась. И пользуются спросом. И монеты первые монеты 2012 года с тиражом от 15 тысяч штук. И до 45 видно рост действительно интерес именно к этой серии. Я думаю, она будет востребована и в будущем это 100%. Монета, посвященная Киеву. На реверсе монеты размещена фраза «Город Киев», «Мистер Киев», «Архангел Михаил», «Покровитель Киева» и декоративные элементы внизу. На Аверсе монеты размещены малогосударственный герб Украины, по кругу надпись «Национальный банк Украины» 5 гривен и логотип банкнота Монетного двора Национального банка Украины. И в центре стилизированная композиция, символизирующая Киев, а именно пешеходный мост через Днепр, Софийский собор и его колокольня, в центре здание Верховной Рады, справа от которой год чеканки монеты 2018 и колонна Магдебургского права герб киева пятого века и каштановая веточка символ киева вот такие две монетки я показал вам сегодня в обзоре напишите в комментариях как они вам а спасибо что смотрите и до встречи всем пока!